Параплан ⁇ это самая яркая квинсистенция мечты летать. Ой, нет, надо. Ой, боба, боба. И мне сказали, ты летать не будешь. А я хотел. А я решил, что буду. <laughs> я же летаю. Вот. И я как вообще попал на параплан? Я стал настоящим боевым ботаником. И я летал. Представляете, вот... -вот. Чисто, чисто. Чувствуется, я так похудею. Как это? Тэрэч, тэч, тэч, колесо ругается. Ему так не нравится. Никакие самокаты не сравнятся с колесом электрическим. Полечу так <с -рэч> все проблемы одним махом. Ой, ой, ой. Запаску, запаску брось. Сдумно как-то срухнул. Как летать? На колесе, наверное, проще. И... Ой, ой и надежней. Здравствуйте, глупо уважаемые любители планерного спорта. Сейчас я буду двигаться в сторону горы Апотер на моноколесе. Стартую от дома, заряд на колесе полный, у меня запас хода теоретически 80 километров, сейчас посмотрим как это будет выглядеть. Оп, оп. Ну, вроде как, мне просто интересно насколько реально ехать на моноколесе с рюкзаком. Потому что навернуться, вы сами понимаете, было бы крайне обидно. Ну ничего. Конечно, 40 км в час выжимать я не собираюсь. Моноколесо не для этого. И, конечно, если я сейчас бам сделаю, то это будет бам, и на мне будет еще рюкзак. Но я надеюсь, что бам не будет. Мы едем. Пока мы едем по нашему населенному пункту Лобати монцеллеон Аккуратненько выглядываем никаких машин нету и видите спокойненько можно ехать наслаждаться видами окружающей природы но чтобы вы понимали как красиво впереди посмотрите какие у нас там горы и может быть над этими горами я сегодня буду летать на параплане у меня сзади в рюкзаке находится параплан magnum 3 компания озон Самый замечательный параплан в мире. На полном серьезе. В 2000 году я полетал впервые на параплане фирмы Озон. И это было просто такое открытие на тот момент. Потому что многие фирмы делали крылья, ну как делают такой спортивный болид. Для того, чтобы побеждать на соревнованиях. Ну и типа, кто побеждает на соревнованиях, тех и покупают. А на разработку обычных крыльев ну тратили какое-то время, но все по остаточному принципу. Но Зод решил сделать по-другому, то есть они сделали совершенно потрясающий проплан такой, ну не совсем даже послешкольный, а такой вот как-то среднего уровня. И он получился настолько кайфовый вот этот вайп, что вот ты на него садишься, а он и ставка была на управляемость, то есть в основном же в полете идет управление, и он управлялся силой мысли. Ну до сих пор вот э, вайп и октан... Я, наверное, для себя считаю просто эталонами управляемости. От, от этой управляемости постоянно получалось удовольствие. Ты вот тянешь к ливанту, а за тобой вот это все идет за ручкой. Ну, кайф. И я с тех пор начал возить эти крылья в Россию. И до сих пор мы там первый же год мы завезли больше 100 парапланов. Это был 2001 год. Просто вот бах, То есть, я не знаю, каждый третий день продавался параплан. Представляете, вот, вот так быстро все это работало. Ну и в основном... Исключительно из-за того, что э, марка продавала саму себя. То есть достаточно было оставить такой проплан на поле. И раз, человек приехал, попробовал и все. вот Я просто привозил и не возил назад. Можно было в один конец вывозить. Так, железная дорога. И потом пошло, пошло, пошло. И в какой-то момент зон начал делать и спортивные крылья. И начинает на момент... Enzo, на Энза летает 70%, 80%, 70%, наверное, мировых пилотов, которые соревноваются, топов, топовых пилотов, которые соревнуются там на чемпионате мира, на Кубке мира. То есть, представляете, доминирование 70%. Это очень много. Итак, друзья, у меня за спиной счастье. У меня за спиной самый волшебный летательный аппарат, который создан человеком. Это параплан. Почему он волшебный? Да потому что все его элементы работают на растяжение. То есть если брать, если среди вас есть инженеры, то инженер понимает, что штука, работающая на растяжение, самая удачная. Легкость параплана, то, что он может весить, там есть парапланы, которые весит один килограмм. Один. Но сейчас у меня за спиной э, тандем, он весит там, по-моему, 6 килограмм, что ли, или 7, не помню. Но это все равно мало. Представляете, летательный аппарат, вот это двухместный летательный аппарат у меня, для того, чтобы колесо с собой взять. Он весит всего лишь там 7 килограмм. Я вот сейчас спокойно еду, я сейчас везу с собой параплан двухместный, э, подо мной колесо моно я его возьму с собой то есть вот я полностью автономная летательная система если бы меня кто-то спросил Игорь а с чего бы ты хотел, хотел начать свой летный опыт я бы вообще не задумываюсь сказал с проплана. то есть вот, вот, вот честно абсолютно я сейчас не лукавлю не, не, не то что я там ролик снимаю и все дела я просто это часто задаю, там, Волков, а вот ты вот парапланы там столько лет, а что ж ты сразу с планера не начал? А дело в том, что я бы и не начал с планера, потому что параплан намного кайфовей. Он позволяет, друзья, вот, вот посмотрите, вот мы, кстати, едем вот туда, где тут снежочек будет, вот старт будет за деревьями. Вы видите, сейчас просвечивает горка, горка называется Аспермонт, ой, старт называется, городок называется под горкой Аспермонт, а на горке, вот там, где лежит снег, будет старт. И вот с этого старта попытаюсь взлететь. Параплан позволяет чувствовать небо. То есть вы его чувствуете... Э, ну, не знаю, ходила шутка, когда я летал много и ставил какие-то рекорды на парапланах. Все говорили, ну, как Волков так потоки чувствует? Кто-то пошутил, говорит, а давайте вы его, мы его побреем. Я не знаю, сейчас не, не, не упаду или нет. Вот, ой. Я как кататься люблю в шортах, ходить в шортах, вообще все в шортах. Но это просто потому, что мне нравится ногами чувствовать ветер. И именно когда я ногами голыми чувствую ветер, я периодически действительно чувствовал на параплане, как тебя обнимает этим потоком восходящим. Вот ты влетаешь в поток, он тебя обнимает, щекочет волосы на ногах. И вот как, знаете, коты вот этим носом нюхают там у них вот эти волосинки и говорят, если коту усы все побрить, то он вообще будет все ему. Так вот и шутили так, если волку в ноги побрить, то летать вообще не сможет Ну, как, шутка, сегодня я в штанах полечу, потому что несмотря на то, что здесь все-таки тепло, наверху реально холодно И не справлюсь я без штанов В этом весь кайф, когда ты чувствуешь вкус неба на губах, вот понимаете, вот Каждой клеточкой вот, тебя обдувает этим ветром, ты единение некое с природой получается. Основная причина, по которой я начал бы все-таки с параплана, именно та, что он позволяет научиться чувствовать небо, вот эту нижнюю треть. Именно ту самую треть, на которой планеристы становятся слепыми котятами. Если планеристу сказать у тебя там 500 метров, что ты будешь делать, да блин, он скажет готовится к посадке. И это верно. То есть 300 метров на планере действительно очень сложно обработать поток. Если ты на этой Равнины, потому что тебе нужно думать уже о приземлении. И потоки, которые сходят с земли, они в какой-то мере потихонечку разгоняются. И поэтому у земли вот ниже 300 метров, это такие пузырики, пузыри, которые на планере выкрутить сложно. А параплан позволяет на этой высоте просто чувствовать все это, все вокруг. Чувствовать абсолютно все дуновения воздуха. И это прекрасно. Это дает, наверное... Какую-то некую свободу, то есть мне было очень легко, когда я пересел с параплана с качеством там парапланерного 10, на планерной с качеством 27, я чувствовал, что вообще я лечу как, куда хочу. То есть я могу бесконечное количество потоков проверить. Но э, потом я пересел на Ятарь, начал рубиться на всяких соревнованиях и я почувствовал, как, вот когда выключают, вот как сегодня погода, посмотрите. Видите, вот не ни, ни облачко нигде. Вот когда включает вот такую погоду с необлачко, то э, планеристы, я говорю, становятся слепыми котятами. То есть они не понимают, где эти потоки есть, взбиваются в такие стаи. Действительно выгоднее на планере в такую погоду летать стайками, прочесывать местность, находить потоки. Парапланеристы же в такую погоду чувствуют себя, наверное, чуть легче, потому что они очень много времени проводят в этой нижней трети. И привыкли смотреть на... Там триггеры, вот там, откуда сойдет сейчас поток, вот с какой, вот, вот смотрите, видите, впереди холмик, вот с этого холмика всегда сходит поток. Почему? Ну, потому что вокруг вот равнина, видите, вот мы едем сейчас по равнине, а, и воздух, который течет по этой долинке, по равнинке, он натекает на холмик небольшой. И холмик работает триггером, с него сходит поток. А граница, поле, лес всегда какая-нибудь работает. И контрасты, городочки, еще чего-то. То есть планерист из-за того, по... <свы> из того, что он проводит время все время в этой нижней трети, он привыкает э, брать поток, не знаю, с каждого, от каждого фонарного столба. Поэтому мне как планеристу на такой высоте мне было несложно я выигрывал упражнения на чемпионате там россии за мной как это помните фильм этого рука там мальчик такой идет за ним миронов движется и вот как раз так я тоже летел на планере за мной такая группа там волков он на параплане много летал в такую погоду знает куда лететь именно чувство вот этой вот нижней трети атмосферы волшебная позволяет э, увереннее летать на колесе наверное, проще и ой, -ой и надежней да ну ошибкой было что? ошибкой было то, что я сейчас начал поправлять а, когда я начал двигаться на колесе я неудачно поставил педали не совсем ровно и я вместо того, чтобы остановиться поправиться и поехать дальше, я решил поправить на ходу благо это умею но с рюкзаком мне не получилось это сделать поэтому мне пришлось с колеса соскакивать и делать тот кульбит, который вы сейчас наблюдали именно поэтому поездка на колесе комфортна до скорости 20 км в час примерно та скорость, на которой вы с него сможете спрыгнуть и может быть успеть пробежаться если вам не удастся пробежаться, то падение со скоростью 20 км в час тоже не является каким-то катастрофой и ужасом фух, да итак, друзья главная причина, по которой я бы советовал еще выбрать всем параплан для начала, это его доступность. Мы вот сейчас едем по обычному французскому городку, ой, где живут обычные французские крестьяне, селяне. О, всякий там бам. Зарплата минимальная составляет полторы тысячи евро. Именно столько стоит там минимально какой-нибудь быушный нормальный хороший параплан. То есть вы за минимальную зарплату можете взять и купить себе параплан. Ну, в принципе, в России там, наверное, чуть по-другому, но все равно параплан доступен. То есть, свой параплан я купил в 20 лет. Как только полетел на параплане, смог потратить 350 долларов на тот момент. А еще, друзья, параплан прекрасен тем, что можно э, вот так вот путешествовать пешком, ну или там с моноколесом, взять остановиться у горной речки, посмотреть, как все красиво вокруг. Но ведь красиво, вот просто подышать воздухом. Это все, этого всего нету в планере, потому что ты садишься, и ты дальше в этом вот замкнутом пространстве. У тебя бездна возможностей. Ты монстр, ты конь-огонь. Ты можешь летать со скоростью 200 км в час, но у тебя вот нет вот такой вот, не знаю, горной речки по дороге на старт. Э, запах осен мы сейчас будем подниматься в гору и прочего. То есть вот это вот некоторое единение с природой, это тоже очень большое удовольствие от Проплана. Сейчас хочется забраться туда и искупаться вообще. Ух! о! Всякие жужелицы полетели. Класс! О чем мы, друзья, говорили? О единении с природой? Ну вот, в единении с природой есть одна проблема. Запах. Попакивает навозиком. Мы подъезжаем к городку Эсперсюрбуш. Видите, тут пасутся всякие лошадки. Вот, и... Ну так, в принципе, хорошо. Весна. Весна, лошади, запах навоза. Что может быть лучше? А наш склон к которому я двигаюсь вот находится на него, к сожалению, с южной стороны нету возможности забраться и поэтому я сейчас буду его объезжать с севера и подниматься с северной стороны, где может быть снег потому что вот смотрите, горка вот там, видите со снежной вершиной, там снег лежит так как и здесь наверху снежочек лежит, я думаю, что мы может даже до самого верха и не доедем придется пешком где-то там шляться Городочек, по которому я сейчас не еду, называется Асперсюрбуш. В этом городе есть железнодорожная станция хорошая. Сюда можно приехать на поезде из Гренобля. Можно приехать из Женевы. ну от Женевы до Гренобля, из Гренобля сюда. Такие все уютники, старые здания. Здесь, если что-то сносят, строят примерно в таком же стиле, достаточно срого это соблюдается. Сегодня вышла новость, что какой-то замок стоимостью 53 тысячи, Евро будет сноситься, просто потому что его владелец там впал в палмаразум понастроил кучу всего, не согласовав. Соседи подали жалобу, суд ее удовлетворил, и замок будет снесен. Правовая страна, пожалуйста. Если хочешь что-то строить, строить так, чтобы всем было комфортно. Но зато посмотрите, как красиво. Вот видите, все вот примерно вот так вот. В одном каком-то таком красивом стиле. Вот посмотрите, домик тоже какой замечательный. Вот все же, вот посмотрите, оп! красиво согласитесь вокруг красиво и это красиво тоже немножко состоит из того что у всех крыши там черепичные или там примерно одинаковые по цвету они как там одна оранжевая другая зеленая третья красная как светофор какой-нибудь или там у одного там конура у другого замок барокко у третьего какой-нибудь руку и так далее люди которые едут за мной на машине, пытаются обогнать, они, конечно, удивляются, моноколесо здесь в новинку. Ну и, наверное, кусочки я бы вам расскажу о моноколесе. Вообще, что это такое? Вот я сейчас еду на конструкции, моноколесо. Я по нему обязательно сделаю ролик отдельный, но пока, вот сейчас я делаю неправильно, я поправляю лямки и могу потерять равновесие. Я балансирую сейчас на этом колесе, оно управляется интуитивно, то есть в чем... Вообще, кайф от любого аппарата, который доставляет удовольствие. Это то, что штука должна управляться интуитивно. Здесь получается наклон тела вперед вызывает ускорение, отклонение назад вызывает торможение. И, соответственно, ногами я могу колесо наклонять из стороны в сторону, соответственно, вызывать, ну, вызываю повороты его. Я сейчас особо не поворачиваю, двигаюсь, но вы видели, что я могу спокойно там чуть ли не на месте разворачиваться. И колесо очень устойчивое. Вам кажется, как это можно вообще на одном колесе ехать, это как в цирке медведь? Ничего подобного. То есть, когда оно на какой-то скорости уже идет, во-первых, гироскопический момент, что само оно по себе устойчиво, его сдвинуть достаточно сложно. Этот эффект уже чувствуется после 5 км в час. То есть, вот на колесе медленнее 5, действительно, а я сейчас дороги съеду, поеду по тротуару. А медленнее 5 километров в час на колесе действительно сложно ехать. И на колесе можно красиво путешествовать, то есть я люблю вот взять колесо и поехать куда-нибудь посмотреть окрестности. Я также люблю это делать на велосипеде, но на велосипеде, например, интереснее в горы куда-нибудь дунуть. А там, где есть асфальт, колесо создает некоторое чувство полета. То есть ты вот летишь сейчас, я вот так расправил руки, и я чувствую, что я лечу. Нет вот этого движения туда-сюда. Прыг-скок. И поэтому ощущение полета прям яркое, точное и четкое. Итак, мы с... я съехал с большой дороги. Я объехал эту гору, э с которой буду летать Апотор с севера. Видите, как... Трасса 60 мой любимый фильм. Есть и другой путь. И мы сейчас в новом мире. В мире под горой. Я пытаюсь сейчас потихонечку по асфальту добраться до грунтовой дороги. За мной какие-то машины ездят. Сейчас я их пропущу. Какой-то трафик. Вы представляете, дорога какая-то совершенно местного значения. А на ней едут и едут. Едут и едут. А мне нужно, друзья, как-то попасть вот туда. Я вижу, что там довольно много снега лежит. И как бы нам с вами, как бы мне не остаться с носом. Потому что по снегу мое моноколесо не едет. Мне придется его тогда тащить на себе, а это будет обидно. С другой стороны, это будет абсолютно спортивно. Оно меня довезло до горы, а я его затащу в гору. Потом я на нем слечу с горы. Потом я... В общем, куча всяких экспериментов. В общем, я потрясен моноколесом, оно мне очень нравится. Еще раз повторю за что. Моноколесо дает ощущение полета. То есть вот я сейчас лечу над землей. Это самый большой кайф. И никакие там вот эти вот Никакие самокаты не сравнятся с колесом Электрическим, потому что Во-первых, оно может на любой бордюр Ну, на относительно крупный бордюр Запрыгнуть, во-вторых, ему мелкие неровности Дороги вообще никак не мешают И самое главное, оно интуитивное Его можно в любую машину кинуть Ну, самокат, конечно, тоже можно в любую машину кинуть Но эта штука намного интереснее И она дает именно это ощущение полета я сейчас, смотрите, с вами разговариваю У меня в одной руке камера, в другой руке Рука <смех> Могу делать, что хочу Анжур. И Ох, вот еду, еду вверх Еду вверх навстречу новым приключениям Какой-то самолет летит Подъезжаем к какой-то горной речке В речках сейчас воды очень много Речки половодные О, Кучевка Вот как раз там мы будем брать поток Под тем облаком в перспективе я потихонечку поднимаюсь все выше и выше. Вот сейчас уже идет подъем. Вы, наверное, его не ощущаете, не видите, но он, этот подъем реально есть. И ну так колесико в него бодренько шуршит. Я понимаю, что это кайф ехать на колесе в такой подъем, а не идти пешком. А в параплане, конечно, самая сложная часть это забраться на гору. Забраться на гору непросто. Но зато, когда ты забрался на гору, ты свободен. Эй, Ну вот какой кайф, друзья, мы едем по лесу, а за спиной у меня счастье Вот вы знаете, где счастье бывает хранится? Вот оно за спиной в рюкзаке хранится Параплан это самая яркая квинсистенция мечты летать Это самый доступный летательный аппарат, который только создан человеком И я, например, мне сказали в 16 лет Игорь, ты, тебе не дано летать У тебя слишком плохие глаза, они ничего не видят ну, видят, но не очень. Они у тебя уши, которые не слышат, <смех> одно левое не слышит, И у, у тебя сердце, которое не бьется. Ну, бьется ну там не так, как надо, поэтому ты летать не будешь. Так мне сказали врачи в 16 лет, когда я хотел стать парашютистом хотя бы на парашюте прыгнуть, мне сказали, нет, да ты что, ты вой... на войну не готов, куда тебе парашютку? ты что, в десантники пойдешь? Соответственно, государству, Советскому Союзу, было невыгодно, чтобы такой э, достаточно нездоровый молодой человек э, летал бы, зачем это нужно? В истребитель водить не сможет, э, на парашюте спрыгать не сможет, ну нафиг он нужен, на что на него деньги тратить? И мне сказали, ты летать не будешь, а я хотел. И, а я решил, что буду. <свят> я же летаю. Вот. И я э, как вообще попал на проплан, Я занялся авиамоделизмом. Я летал глазами вот моих моделей, которые э, летали со мной. Ну, не со мной, <свят> которую я запускал. Как-то я выиграл соревнования авиамодельные. И мне дали посидеть в плане Ребланик. Такой большой усатый пилот литовский меня усаживал туда. Смотрел, а у меня из глаз практически слезы там капали. Он говорит, ну как? Вот, нравится, говорю, такой... ну так летай, я говорю, ну у меня глаза не видят, сердце не бьется, так это ерунда, я же дельтапланы, то есть если ты по-настоящему мечтаешь, давай, поступай в авиационный институт, я поступил, я поступил в ХАИ, и это была просто бомба, потому что мне настолько вуз понравился, настолько понравилась атмосфера вот этого творчества какого-то, люди потрясающие, преподаватели огонь. То есть этот вот вуз это, я признателен Харьковскому национальному институту за то, что этот вуз сделал вместе с родителями из меня, в общем-то, человека. Я мог летать начать на первом курсе, был дельта клуб Хаи. Но почему-то и вот как-то не сложилось. То есть я настолько увлекся учебой, я стал настоящим боевым ботаником. Мне настолько нравилось, понравился вуз, что больше всего на свете я боялся оттуда вылететь. То есть просто, что меня выгонят за неуспеваемость. И я учился, учился, учился, учился, получал именно стипендию, делал какие-то научные работы. В общем, кучу всего. И как-то вот немножечко, знаете, вот в жизни всегда можно что-то отложить. К сожалению, всегда, друзья, мы можем найти какое-то оправдание тому, чтобы не полететь, то есть то работа, то еще что-нибудь, то учеба, и ты думаешь, ну завтра, ну наверное завтра, ну вот как-нибудь завтра, завтра я точно это сделаю, но сегодня я пока не, нет, я вот пока не готов, я, я завтра, и вот это все откладывается, откладывается, откладывается, жизнь уходит потихонечку вот вы в этой суете брым-брым-брым-брым-брым, и потом в какой-то момент думаете, а почему же я этого не сделал раньше? Почему все-таки при всех возможностях я не полетел на параплане раньше? У меня нет такого ответа, почему я до третьего курса дожил и еще не полетел, хотя мечтал об этом всю жизнь. Но может быть, знаете, как вот судьба, все к лучшему. И парапланы-то появились, они появились уже, были тогда, когда я учился на первом курсе. Но это было настолько все несовершенное. И даже на, когда я попробовал параплан на третьем курсе, все равно это были такие еще матрасы летающие. Как я вообще летать начал на третьем курсе? Совершенно случайно. Так получилось, что я вернулся после каникул, началась новая сессия, как вот это уже грудь какую-то вызывала. Плюс я еще поссорился со своей девушкой. Ну, то есть мне тогда казалось, что мир все рухнул, то есть это была там для меня любовь всей моей жизни, и вот она, вот все закончилось, и я с юношеским максимализмом решил, что как бы все жизнь вообще прожита, можно на этом ставить точку. Да, ну так бывает. И как-то вот в этой вот грусти, печали я сидел, и приходит мой друг Игорь Компанец. Он говорит, слушай, а у тебя вот вдруг отложить там 50 долларов можно на 2 месяца. Он говорю, да, пожалуйста, нафиг вообще мне не нужны деньги. Мне одна мысль только там, о, все. Он говорит, о, классно! Ну давай. Он схватил, убежал. Через час возвращается, говорит, вот, смотри, с мешком. Вот примерно такой же мешок, как у нас сейчас, у меня сейчас за спиной. Возвращается с этим мешком и говорит, Игорь, пошли летать. Я говорю, ты что, задубно как-то срухнул, как летать? Ну, говорит, вот у меня параплан. А я видел какую-то передачу, как там на. В горах Донбая где-то запускали парапланериста, запускали его там 20 человек, там дул ветер, все это падало, швырялось. Ну, я, я понимал, что вдвоем это вообще нереально сделать. Он говорит, да, отлично, мы вдвоем справимся, поехали. Я говорю, и что, и я смогу? Он говорит, конечно, ты же мне 50 долларов отдолжил. И вот он это сказал, а я абсолютно не поверил Понимаете, потому что у меня там куча Было авиамоделей И они разбивались из-за вот этого дурацкого Радиоуправления, которое там не работало Из моих ошибок То есть мне вот, скажем так, с летным делом Я запускал модели, все получалось, соревнования выигрывали Выигрывал, но радиоуправляемые То, о чем мечтал, у меня не шли И также мне казалось, что вот Ну, как, как я вообще могу полететь Ну, нереально как-то И Мы поехали на гору в любом случае, Игорь меня уговорил. Я, одна из моих мыслей была такая. Ну, скажем так, не полечу так <смех> все проблемы одним махом. Черкасская лозовая, или, я уж не помню, как это место называется. Бугры. В Харькове это называется Бугры. Вот мы приехали на эти бугры, и дальше Игорь достает этот мешок со стропами. И он расстилает вот как-то вот, вот просто какой-то мешок невзрачный. И вдруг он делает какое-то одно такое движение, пау! И это надувается в огромную конструкцию, в параплан. У меня глаза вот были как блюдца, потому что, ну как, вот вот, вот какой-то мешок и раз, что-то такое. Следующее движение он делает, еще раз надул, сделал шаг и полетел. Сейчас, главное, чтобы я тут не полетел. Ох. Кстати, друзья, вот как выглядит лаванда. Вот как растет лаванда, лавандовое поле. Вот эти вот штучки через 3-4 месяца, через 3 месяца, они будут все такие голубого цвета, красивого. Я никак не мог поверить, что полечу сам. Мне казалось, что это нереально. Но Игорь потерял очки, раздул сильный ветер, и он решил, ну да, твоя очередь пришла Мы спустились на самый-самый низ колма, так чтобы метров 5 всего лишь перепада оставалось до низины Он меня пристегнул и говорит, давай, вот это тянешь, это дергаешь и я что-то потянул, что-то дернул, потом ветер, бац, и меня поднимает на 30 метров На самом деле просто это было небезопасно, пришел порыв, меня выдернул на эти 30 метров, я вешу Ну мне даже немножко страшно было и говорю, Игорь, а, а что делать, Сарус? конечно, не было у нас никаких. Игорь, что делать? Он говорит, ничего не трогай, ничего не трогай, вообще ничего не трогай, все хорошо. Ну и дальше я повисел, повисел, э, ветер чуть подстег, и я вот как висел, так вниз и опустился. Но это было такое, я летал, представляете, вот, вот если вы не летали, вот представляете, что вы полетели первый раз, я летал. Это было откровение, это... я забыл про все эти там, любовь и всякое такое, это мне показалось, что это просто вот ради этого страдать. Вот небо, вот оно, вот он, вот я летал. Это вот он, восторг полный. И конечно все. Это просто щелчком таким чпунь. Сейчас главное, чтобы я не навернулся. Изменила мою жизнь в корне И оп, оп, оп, оп, оп. вечером я отправил телеграмму маме. Мама, требуется 350 долларов для осуществления мечты моей жизни. Мама была в диком шоке, потому что подумала, что сын единственной жениться решил. Э -э когда я сказал, что это параплан, он говорит, а, параплан, ну ладно. Деньги просто, деньги были заработаны летом и позволили мне купить параплан первый. я в 20 лет я купил параплан. И как раз вот этим, мне кажется, параплан прекрасен тем, что он доступен. Что обычный студент может взять и ну, купить параплан в конце концов. Ну понятно, что не на стипендию, но заработать возможность была. Я начал летать активно, потом с ребятами мы сделали фирму Sky им большой-большой привет. Начал летать на соревнованиях, начал, ну и потом, и продолжал учиться в институте. И потом появились вот самые яркие впечатления, какие после просто того, просто, что ты летишь, яркие впечатления это маршруты, когда ты первый раз поднимаешься к облаку, вот и трогаешь облако рукой, ну это же просто кайф. А потом горы, то есть я попал на Димирджи, я летал с Димерджи, тоже восторг. А потом был Крым, я в Крыму путешествовал, жил в палатке, жил в параплане, в конце концов, знакомился с кучей интересных людей. Ну, фантастика. И вот это все вместе, это новый мир, новые друзья. Потом был Дельта Клуб Каи, где я еще на Дельтаплане учился летать. И появилась, самое главное, это друзья были. То есть это появилась такая компания фантастическая, что, Эх, не знаю, это лучшие годы жизни. Это было настолько ярко, весело, интереснейшие люди, интереснейшие темы, интереснейшие разговоры. На любой праздник к э, нам нужно было ну, как бы записываться то есть попасть было невозможно. Дельта-клуб ХАИ, привет, друзья! Когда я закончил ВУЗ, у меня была только одна мысль: как-нибудь остаться в парапланиризме. И мне повезло, меня взяла на работу фирма Паравис. Я начал делать в Парависе летную школу, потом стал испытателем испытывал, потом начал возить группы в Турцию потом школа стала непосредственно моей и 20 я придумывал лебедки, изобретал, в общем летал летал, летал, налетал 3000 часов на параплане и так парапланы изменили мой вообще, мир кардинально, и потом только когда я уже многого достиг в парапланах и мне стало ну даже не столько скучно, а, те штуки, которые я делал, ну, я рекорды там ставил в России, на соревнованиях летал в 2010 году только я почувствовал, что мне хочется чего-то еще. Летая на параплане, я начал залазить немножко в такие рискованные ситуации. И за год насобирал три посылки. То есть не то, что я сломал что-нибудь, но я понимал, что вот в этой ситуации может окончиться плохо. В этой ситуации может окончиться плохо. И таких ситуаций было три. я задумался, что еще есть для исследования неба. И так я попал в планера, но парапланы... Во-первых, я сейчас полечу на параплане. Но параплан это совсем другой. То есть это говорит, а что тебе больше нравится? Парапланы и планера? Планера сейчас на самом деле больше такая работа уже. Это отличный инструмент для исследования неба. Это можно показать людям, насколько это красиво, прекрасно, ярко. То есть, действительно, потрясающий инструмент. А парапланы. Ну, это, наверное, свобода. То есть я бы так сказал, что параплан это свобода. Вот в параплане свободы больше, чем на планере. И на параплане есть еще огромное количество таких интересных штук, как путешествия сами, то есть ты вот сейчас летишь, а потом дальше у тебя интересная часть путешествия, это как добраться до дому, как вот ты приземлился, тебя должны подобрать или ты должен как-то сам добраться. Ну Интересно, на самом деле, вот захватывающие всякие авантюры можно забираться. Я... Много летал по России, путешествовал, приземлялся, там у меня рекорд России 334 километра я пролетел из Подмосковья, почти до Курска долетел. И оттуда я выбирался на машинах, по пшеничным полям, там, под, летал, под у меня как-то ловили военные. Потому что параплан это, вот, консистенция свободы, я сейчас свободен, я один, там, ну, колесо со мной какое-то, я путешествую, я наслаждаюсь миром вокруг я заберусь куда хочу я взлечу у меня был отличный опыт я в девяносто девятом году у меня есть рассказ даже называется две стороны утра я путешествовал по испании у меня был полный рюкзак снаряжения я спал в параплане какая-то еда была с собой было там только 150 долларов и все и поэтому я там экономил на чем мог ночевал в параплане кипятил в воду в консервной банке делал чай Доедал да кусок батон колбасы, который из Москвы еще привез. И, и жил вот в таком вот лесу: э, просыпался с птичками, вот, пил воду из ручья. Знаете, такой вот настоящий реел ре ре единение с природой. Тем, кто не, не летал еще на параплане, я искренне завидую, потому что это просто потрясающий опыт. Вы обязательно попробуйте. И, например, если есть люди, которые выбирают, вот я, я думаю, вот с проплайнера я начать не могу, у меня там не хватает денег или там времени еще чего-нибудь. Начинайте с параплана, это тоже какое-то количество времени, денег и так далее, но это очень реально, это очень доступно, это очень дружелюбно, комфортно и безопасно. То есть то, что там говорят, ну на параплане вы убьетесь, ну а на грузовых лыжах вы не убьетесь. Параплан на самом деле, ого-го-го, го, друзья, вот мы и приехали. Ху. итак, друзья, я добрался вот оттуда, с северной части склона, по снегу, видите, колесо рядом со мной. С колесом можно ходить пешком, то есть оно едет его за ручку, вот так вот, видите, как я его везу. Но я не стал обзнимать это утомительное путешествие с парапланом по снегу, потому что интереснее же на колесе ехать. И поэтому я вот сейчас уже перебираюсь на южную часть склона. Ой! Ой, как же хорошо на колесе. Вообще кайф, вот это вот новый вид, мне кажется, парапланиризма, катания. Ух, сейчас грязь, сейчас-то тут. Катание на колесе и подъем на колесе. Ой, вот как это выглядит дорога. О. Видите, южный склон, вот. вы уже имеете часть счастья лицезреть. Продолжается движение моего на колесе. Ах, красота и пошли первые вспышки на самом деле кайф в том что уже первые вспышки облаков и ой, и вот сейчас пахнет за что я люблю про планиризм за запахи а, у меня как-то был полет я летел под рязанью попал сначала там свалка какая-то была потом а, не знаю еще завод какой-то еще что то еще что то ну и в конце концов я весь Полдня летел, воняло страшно. А потом я вылетел за город и попал <смех>, на ферму. <смех> Еще со спинарника <смех> поточек сошел. И вот потом был самый кайф, потому что был плес, были запахи речки такие. Вот, Представьте, вечерняя речка, когда вот эта тишина уже снизошла на все вокруг, и вот этой водой пахнет вкусной. Купаются люди. Ты видишь, как это все происходит. Ты берешь поток, и вот он наполнен этим ароматом. Нет, друзья, рано я радовался, что я уже все снег проехал. Вот так вот не проехал, я снег. Ну вот, как это, мы идем, идем, идем, идем, идем. Колесо ругается, ему так не нравится. Здесь прям глубоко, глубокий снег. Ну уже чуть-чуть осталось, я думаю, что... Ой-ой-ой, фу, какая жижа противная. О, первые цветочки, вот эти цветочки и снег. Насколько это все красиво, какие контрасты. А -а -а, обожаю. Ну что, друзья, хорошие новости в том, что я куда-то забрался, а плохие в том, что неизвестно как теперь отсюда взлетать. Видите, идет склон. Я иду по южной стороне, ветер, южные порывы приходят. Нормально, погода отличная. Но дорога настолько глубоко зафигачена снегом, что я просто по ней двигаться больше не могу. Поэтому я вышел на перегиб иду пешком по перегибу. Вот такая вот юху греча. Как вы думаете, на... где мы сейчас? Мы на дне бывшего моря. Вот аманит. И, От... И не один. Отпечатки древних ракушков. Абсолютно честный парапланеризм. Фу, я уже немножко устал. <смех> Вон вспышки, видите, над горой. Один поток. Вон там пик Дебюр тоже потоки есть. Нет, нет, Отличные нет, потоки. Нет, нет. потоки в больших горах. Нет, нет. Вот как выглядит моноколесо в горах. Вот оно. оно со мной едет, я его, видите, за ручку. Макс, повезешь к моноколесо, папина? Как тебе, Макс, горы вообще? Да. Нравится? Да, ага, ну пошли дальше. Вот видите, мы... По дороге идти уже не можем, потому что там снега по колено, поэтому вот тут вот вырезаемся так прямо по южному перегибу. Здесь есть вот такие проталинки, маркированная тропа, поют птички. Вот здесь коровы какие-то атомные пасутся, судя по, э, по этому самому навозу. В общем, все хорошо. Вот как колесо сам был, следует. Оно фактически само себя ведет. Ему, конечно, тоже не очень хорошо, он периодически проскальзывает, но в целом, видите, большого, большой проблемы сопровождать собственное колесо в таких путешествиях нет. Какое-то количество оно тебя везет, потом ты его, потом мы вместе, потом все вместе. Вот облако, к которому я сейчас хочу добраться. Фух. Вот чем отличие планеризма, парапланеризма от планеризма все-таки. Согласитесь, что про планеризм – это спорт, а планеризм, ну, типа, тоже спорт, планер до старта дотолкать. Но это уже, конечно, не то. Так что, он цель нашего экспедиции, видите, идет на склон прямо, заходит дорога. Чувствуется, я так похудею. Фух. Подождать тебя, я тебя жду, мой хороший. Ну, беги скорее. Такой ты горный Макс, да? Да. Тебе нравится в горах, Макс? Да. Фух. Ой. Ну вот так, друзья, намного лучше. Мне больше нравится ехать на колесе, чем идти пешком. Вот здесь наверху гора Поттер достаточно ровная гравийная плата. Но ну, видите, что хорошее на колесо может? Я просто еду по гравию. Ну тут вот видно хорошо примерно качество грунта. Ну, Обычная такая гравийная особь, более менее слежавшаяся. Поэтому прекрасно едет колесо, чтобы не говорили, что а как же оно там вдруг оно на кочечку заедет и чпок. Никакого чпок. Фух. Ну, конечно, под за... устал я чуть-чуть. Скажу вам честно, в этой своей экспедиции. Рассчитывал я все-таки, что будет дорога, без вот этих всех хитрых нюансов. Я сюда забрался, как вы видите, вот, собственно, старт, вот он весь, весь вот этот вот красивый кусок территории, это старт. Я думаю, что вот колдун впереди, я отсюда и буду стартовать. Пока выключаю камеру, буду готовиться. Самое главное, друзья, когда вы готовите, когда вы забрались на гору, Нужно всегда иметь возможность отказаться от полета, Потому что вот вы столько сил потратили и вот сейчас, а как не полететь? И нужно, иногда просто нужно не полететь А второе важное, что нужно сделать на старте, это не суетиться То есть я сейчас устал при подъеме, Мне сейчас нужно успокоиться, спокойно, аккуратно подготовить снаряжение чтобы комар носа не подточил и потом взлетать Время есть, в крайнем случае, что самое худшее? Я просто не полечу Так что слушайте советы, это совет номер один лучше быть на земле и хотеть быть в небе, чем быть в небе и хотеть быть на земле. Эй! -э -э -э. Да, задувает. Я сейчас на горе Поттер, на которой мы часто хулиганим на планере. То есть я периодически пролетаю вот по этому склону, вдоль, вдоль этого склона ношусь. И сегодня я решил тряхнуть стариной и полетать на параплане. Потому что, во-первых, хочется, во-вторых, есть на это время. В-третьих, прекрасная погода, и э, на самом деле мы канал переименовали, он теперь называется «Мечта летать». И я планирую как можно больше видео выпускать и не только о планерах, но и самолетах, о парапланах. Я снял ролик, как я ехал по всем склонам, по снегу и так далее. Вот это моноколесло смогло меня затащить на гору. У Меня страховал мой сын Макс. Макс, как ты? Хорошо страховал? Да, мы мучались э, вот, вот, вот там в долине вот наш аэродром в конце долины И там стоит на аэродроме Если присмотреться планер Но сегодня не планер, сегодня параплан Я застегиваю ножные обхваты все важно, потому что Сразу буду рассказывать истории Однажды мы пошли С моим другом Алексеем Кругловым Летать, испытывать новый параплан Как забыли подвеску И летали за ремень Вот здесь на ремне пряжки, видите такая пряжка вот мы в эту пряжку вдевали карабин, шильдик, прицепляли к себе, а карабины на поясе таскать было дико модно. То есть ты ходишь такой весь по метро, и у тебя карабин такой. А! И вот мы сняли карабины, прицепили. Сначала Леха сделал пару полетов. Вот вот у него вот. все оторвалось. он то метров с двух упал. Мягенько. Потом я. Ну, в общем, было весело. Ну, теперь времена другие, мы ничего не забыли. Вот, главное, теперь мне не перепутать что куда цеплять. Теперь грудной есть. Па -па Эта штучка тоже есть, Максик Да, папа волнуется, мой хороший А куда я сделал свое алло? А, алло, вот Где мой телефон? Видите, до чего дорос мир, что Фиг без телефона что-то сделаешь Так, вот оно чудо параплана Вот этот мешок, в этом мешке счастье Да, папа Параплан! Доставай счастье, Макс, помогай Ага! Ай-я-я! Готовимся и сразу же упаковываемся. Зато, зато вот вам прямой эфир, как это бывает вообще по-настоящему. Мама, мама, Макс, тебе да. нравится параплан? Да! Да? Да, это, да! Это, да. это, это чудо и счастье! Да. Макс, на самом деле, летал уже с этого, как раз с этого старта. Макс летал на параплане. Нам помогали друзья. Была такая переноска крепкая. И мы в эту переноску запихнули э, всю семью. Мне готовят снаряжение. Видите, какой халявчик. Ну, привык, что все за меня делают. И про план раскладывают. Каждая струпа, струба держит вот такая 200 килограммов. То есть, эта штука очень крепкая. Пап! Там есть парапланово-уловительная будка. Папа пошел спускается, он чуть-чуть ниже по склону. Там меньше дует. Друзья, прошу прощения за то, что я не покажу вам взлет. Для этого нужно все-таки телефон выбросить. Достаточно сильный дует ветер. Вот сейчас порыв метров восемь, то есть предельно. Я попробую взлететь. Может потом в воздухе включу телефон. Вот орел летает как у нас. Посмотрите, как красиво. Воздух еще, Красавчик, мне нужно сейчас сделать несколько вещей, первое все-таки распутать окончательно параплан, но стартовать нужно как можно быстрее, потому что будет под вечер давали, что будет косить запада и так далее, то есть мне нужно в ближайшем полчаса стартовать. Фух, итак, друзья. Как я уже говорил, самое Какое мудрое решение можно сделать, это не лететь на параплане. <с> Тогда, когда погода этому не способствует. Почему решил не лететь? При вроде кажется, вот смотрите, какая ласковая там, погода. Там... Ну, во-первых, был ветерок. Я, может быть, ставлю кадры из прямого эфира, который мы делали. А, и когда приехали, задувало метров 5-6, еще можно было стартовать. Потом пошли порывы 8 метров, и это уже все. То есть 8 метров в секунду тот порыв, который даже я... вот при моем опыте а тем более с таким перерывом уже не переварю это первое да я должен был лететь на тандеме должен был лететь с моноколесом в этом была задумка и прогноз был хороший но мы опоздали где-то на час то есть если бы мы на час раньше приехали вот это вот по поезд я не рассчитывал что будет снег что столько времени я потрачу на пешка драл по снегу все вместе значит так нужно было и вот этот вот момент отказаться от полета давайте к ленточке подойдем я по -по попробую пояснить вы сейчас по ветру увидите, что творится Когда мы сюда приехали Ветер был Строго в склон, то есть он дул вот так вот А сейчас ветер, вот я камеру против ветра Ставлю под Ну, уже даже не 45, уже 60 градусов в склону Да, посмотрите Вон там ленточка, вот она, колдун Ветер развернул вообще в обратную сторону То есть перекладывает ветер на север Что и должно было быть Вот этот вот кусочек юга, который сегодня был Это, ну, такой вот был Затишочек между несколькими днями сильного севера. И он по прогнозу был, мы на него опоздали. То есть, были, когда он славил слишком сильный южный ветер. Потом пошли затяжки, затяжки, затяжки. Но было страшновато, начало подкашивать. И когда совсем закосило, сейчас ветер слабый, сейчас можно было бы стартовать, но он дует вдоль склона. И что страшнее, он дует вот. Видите, там у нас холмик. И вот с этого холмика как раз можно отхватить хороший ротор. То есть, в чем отличие в данном случае? Параплана от планера в том, что параплан больше подвержен вот этим всем атмосферным возмущениям, И на нем нужно быть внимательнее как со стартом, так и вообще э, за залетом, за всевозможные препятствия И чтобы летать на параплане долго и счастливо, нужно иметь э, возможность отказаться от полета На равнине таких проблем чуть меньше, по той простой причине, что как поставил лебедку в поле, так поставил э, Является проблемой только сила ветра в горах, помимо силы ветра, еще и направление ветра достаточно сильно влияет. Потому что ну, сейчас было бы другая ориентация старта, мы могли бы взлететь. Но при ориентации на юг и западном ветре, сейчас получается с юга через запад перекладывает ветер на север. Вот за тем холмом есть стартик западный, можно было туда подняться. Но так как все-таки со мной поехала семья, то не хочу еще сейчас бросать. И второй момент, что одному стартовать... Вот в такой конфигурации, на колесо никого на старте, непонятные перспективы, да ну и в баню. Чем дольше летаешь, а как это, чем дольше живешь, тем больше летаешь. Ой, о, вот, кстати, вот вот оно, задул направление ветров, друзья, вот сейчас вот такое, вот все переложил на север. И вот эта вот перекладка на север, самая страшная штука, которая может быть, потому что если бы я взлетел, то можно было отхватить очень лихой ротор на южном склоне. Сошел бы поток с юга, пришел бы плюх с севера. Вон хорошо видно, как на север переложила, видите, колдунчик. Ага. И все, а я улю приехали. Есть замечательное видео, как моя жена на такую же ситуацию попала на горе шабр то есть Дул Юг, потом его переложила на север, и вот в момент, когда она переложилась все на север, она была в воздухе. И получила такой рок-н-рол на параплане, что ого-го-го-го. Разберем этот случай. Я и картинки сделаю, и есть видео засняли чудом. Но секретное пока. в него входи, входи, входи больше скорости дай. Ой-ой-ой! Запаску, запаску брось! Запаску брось! Тос, -то, ответь в рацию, как сможешь! Вот такой вот первый день у нас <с> полета на проплане. И мне, конечно, очень сильно хотелось полететь. Вот не скрою, прям хотелось, хотелось, хотелось. Но я посмотрел, подумал. Решил, что я могу летать долго и счастливо еще. И вот этот полет ничего не решает. Поэтому я дождусь хорошей погоды. Заеду еще раз на моноколесе. Повторю истории все, которые хотел рассказать. И полечу. Летайте безопасно, это самое главное. Друзья мои, пытаюсь взлететь с моноколесом. Оно у меня под ногами. Надеюсь, что получится. Погода соответствующая. В прошлый раз это была попытка с горы Апотор, но раздул очень сильный ветер. Сейчас условия вроде как неплохие. Я надеюсь, что у меня получится. Я кирдык как волнуюсь, потому что, ну, во-первых, давно не летал один на параплане. Во-вторых, ну просто волнуюсь. Вот представьте, что человек с налетом в 3000 часов волнуется. Я попытаюсь сейчас сделать рывок, который приподымет. То есть как только крыло начнет наполняться, крыло будет уже держать на себе моноколесо и будет несложно мне бежать но вот это начальное движение, оно конечно неудобное, я как-то поднимал дядек весом 120 килограммов вот так с земли, когда они падали но я был молодой мне тогда было всего 26 лет и это было ё-моё, это было аж 20 лет назад попробуем, Туська, отходи так, воздух свободен чист, направление ветра норма как по силе? Ничего, Туся? Слабенько. Слабенький. Подождать порывчика? Да. Давай подожду порывчика. Потому что мне сейчас разбегаться со всем этим говнищем будет тяжеловато. О, порывчик. Я пошел. О! Завязка на правом ухе. Ой, нет! Надо. Ой, нет. Друзья, фальш Небольшой фальштарт. Сейчас поднимемся, опять вверх по по склону с этим всем барахлом. Старты в горло вывел идеально, но выпускающий, в данном случае Туся, сказала, что завязка на ухе. Можно было ее после взлета растрясти, наверное. Но зачем нам нездоровый хайп? Правда? Тем более в прямом эфире. Так, и, друзья, как назло, стих ветер. Сейчас... Мы сегодня снимали видео с разбором полета моей жены, как она лихо зажгла здесь. Именно примерно в такое же время, часа в 4-5, когда ветер перекладывался с южного на северный. Ну и вот сейчас та самая, ну не та самая картинка, но близкая к тому. Поэтому ближайший порывчик, и надо стартовать уже, ждать больше точно некуда. А порывчика, как водится, нету. Заштелило. И скажу я вам, мне еще и очень жарко Потому что я Одел на себя кучу всего И мне сейчас жарко Даже в шортах Так, отлично, порывчик метра, поехали Чисто, чисто <связи> Чисто, чисто Макся, Макся не серия все рады Скрогрев есть. Тучки ушли. Ой, как у меня тут В, говорит прибор мне В. Мой орел. Это ворон, Макс. Почему? Ну, орел, он коричневый, а этот черный. Они мягче Не хочу мягче Ну, в смысле, хочу мягче, а вообще елки не хочу Ну, вот я могу, махаю, махаю вам рукой Как правильно по-русски? Машу или махаю? Машу Машу рукой вам, друзья Маша, иди куша Вот, ногами я махаю, машу Ногами машу Погоды, да, достаточно много. Можно найти, можно выбрать совершенно потрясающие дни для полетов на проплане. И получить несказанное удовольствие от этих полетов. Эть! Что я вам обязательно в наших дальнейших встречах продемонстрирую так. Вот по таким тропам, друзья, приходится идти. Чего только не сделаешь ради, ради веселого путешествия. Во. Но зато как уютно, посмотрите, какая уютная я мог бы вот на такой полянке на самом деле заночевать сейчас если взял, а хотя у меня он есть проплан, представляете вот так вот сейчас э, ложишься спать в проплане, просыпаешься летишь дальше в общем такой бивак это перспектива ну конечно не знаю насчет моноколеса в биваке где его заряжать, но если взять много солнечных панелей например э, и э, ой, зарядное устройство то вполне можно заряжать колесо и Заезжать на разные интересные старты То есть, такой личный транспорт с собой летающий Колесо, на самом деле, можно не такое большое То есть, вот у меня этот Kinson 18L Оно весит 23 килограмма Можно взять за 16 килограмм какой-нибудь V8 Emotion И будет самый зашибись Так что, я надеюсь, я все-таки сделаю ролик, как я летаю с колесом И вообще, эта тема новый вид спорта изобрел до новых встреч до новых встреч глубоко уважаемые любители всех видов спорта